всем привет с вами канал мастер про сегодня мы будем устанавливать радиатор отопления как же его правильно установить как это все схематично разметить и как вообще грамотно это нужно по сути устанавливать если честно очень много я видал видосов которые там рекомендуют как правильно там установить его там как, как. я вам расскажу в принципе как их устанавливаю я вне зависимости где в принципе на какой квартире ну так как у меня сейчас конкретно явно я у себя меняю радиатор, ну как меняю, ну да, меняю. Поэтому я вам расскажу, как в принципе нужно устанавливать радиатор. Погнали! Ну и на наперво с чего мы, в принципе, начинаем? Это смотрим, в принципе, на сам радиатор. Какой длины он у вас существует и какой на Первонаперво всегда мы размечаем нишу под кронштейны, то есть мы делаем полностью разметку, затем начинаем засверливаться. Как делать разметку? Показываю. Возьмем приблизительно вот эту мою нишу, да, как, в принципе, их нужно было бы сделать и как по-хорошему нужно было бы установить. Начнем с того, что вся ниша, тут приблизительно особо заморачиваться не нужно. Я просто сделал, грубо говоря, симметрично, ровно посередине. Как устанавливать кронштейны и как их размечать. Мы берем обычную рулетку, в принципе, у меня вот 5-метровая. И изначально делаем, размечаем один ровный угол горизонта. Я у себя использовал лазерный уровень. Вы можете брать простой уровень и брать в среднем от пола 10-15 сантиметров. Я взял 15, так как у меня здесь потом в дальнейшем пойдет перенастил пола. Настил дополнительно еще десятку фанера, там еще будет ламинат и так далее, или линолеум, я еще даже не думаю, или кварцвинил винил. Ну, я в среднем беру вот таких вот 10 или 15 сантиметров. я В этом случае я взял 15 и в принципе не заморачиваюсь. От кронштейна до кронштейна у нас расстояние идет 50 сантиметров. В принципе, я думаю, это можно не показывать. Ну, давайте покажу. Вот у нас вот ну и вот видим 50 Видно, да? 50 почему 50 если мы возьмем по примеру сам радиатор 50 50 сантиметров устанавливается от центра отверстия до до другого центра как мы видим это составляет 50 и как же расстояние до да, между крюками вот это вот а да? а высчитывается оно достаточно просто Замеряем ровно по центру вот этого крепления и до центра другого крепления. Здесь мы видим 45,7. Именно 45,7 мы переносим вот сюда. Вертикаль я тоже брал делал лазерным уровнем, поэтому особо не заморачивайтесь. Ну, приблизительно вот, 45,7. Расстояние раскидали, разметали, все полностью выровняли. Затем берете перфоратор, буром на 10 и начинаете засверливаться под, под вот эти самые крючки, под дюпеля. Дюпеля не бывает и на 8, и на 10. Я вот у себя использовал два разных вида дюпеля, потому что у меня здесь... В комплекте было всего три так как ну, многие экономят на этом вот комплект состоит из трех крюков я у себя устанавливаю всегда на 4 на 8 на 10 секций. на 3 крюка я ставлю только тогда когда то меньше 8 секций то есть где-то 5 4 секции да там особо много не требуется у себя я устанавливаю на 4 крюка так как-то понадежнее будет и все затем затем естественно мы вешаем радиатор ну приблизительно смотрим где-то что-то обращаем внимание на крюки он должен лежать на этих крюках основательно. также по низам он должен полностью облегать то есть полностью лежать не болтаться а надежно надежно должен стоять то есть как бы никакой край не должен болтаться потому что в дальнейшем он будет как бы гулять и это как бы не будет не очень хорошо Полностью выставляли полностью все кронштейны, где-то что-то, если то можно с легкостью просто напросто любой крюк легко поднять, они гибкие, то есть это все вам нужно отрепетировать, чуть выше, чуть ниже вы можете их все от... отрепетировать, отогнуть и будет все в принципе хорошо. Затем вы начинаете уже сборку самого радиатора. Берете вот эти самые колпаки и видим здесь у нас, чтобы вы понимали на один радиатор идет 4 колпака все они имеют ну, в данном случае здесь идет внешняя резьба 1 2 почему 1 2 они здесь идут на 3 четверти бывает на дюйм то есть 25 ну в моем случае я взял на 1 2 так как у меня труба здесь под 1 2 и труба здесь будет у меня всего здесь 15 поэтому даже нет, не 15 а 20 Поэтому в этом плане мы берем под одну вторую. колпаки вкручиваем, две идут с левой резьбой, две справа. это означает, что два крюка два колпака у нас скручивается по часовой стрелке, два колпака у нас скручиваются. Против, против часовой стрелки. А какой из них? То есть... Да что там? Да, Нет, не то. То есть, обращаем внимание, да, все колпаки вкручиваются в одну... То есть... то есть в одну против ну, грубо говоря вот если с этой он по часовой стрелке здесь идет против часовой стрелки то есть они не одинаковые колпаки вкручиваются по-разному я всегда перед тем как скручивать вот эти вот. Конечно, некоторые не заморачиваются, надеются на вот эти уплотнительные резинки. Я дополнительно делаю сюда подмотку в виде нитки Тангит. Вот таким образом это приблизительно получается. То есть, намотку вы ведете по часовой стрелке. В этом случае в колпаки с левой резьбой вы наматываете против часовой стрелки. Вот таким вот образом мы и делаем, делаем намотку на этот. Почему так? А дело в том, что очень часто я сталкивался с такой проблемой, что даже с, с годами, грубо говоря, вот эти вот и самые силиконовые резинки, они просто-напросто бывают, начинают протекать. Потому что он с годами начинает силикон дубить. И в этом плане он как бы не особо надеяться на него. Я не советую. Хотя... В качестве резинок они редко бывают так что как бы протекают но я все равно свою работу я дополнительно резьбу все-таки изолирую ну мало ли что всякое случается так как после того как ты накрутил их один раз эти колпаки больше туда в принципе уже залазить тебе не потребуется вот именно поэтому я это делаю всегда затем после того как мы закрутили данные колпаки мы вкручиваем верхнюю часть мы будем вкручивать клапан Маевского. Здесь я тоже буду делать маленькую подмоточку чуть-чуть, хотя тут здесь есть хорошая резинка. Клапан Маевского вкручивается именно вот в эту верхнюю часть для того, чтобы стравливать здесь воздух. В нижнюю пробку тут обычная пробочка будет входить. Обычная вот такая пробочка, это тупо заглушка. Тоже будет подмоточка небольшая и тоже будет вот сюда вкручивается и после всех всех вот этих манипуляций как только вы за, закрутите все колпаки сюда пойдет вот в левую сторону там где у меня подключаться будут радиаторы да. сюда потом с левой стороны у меня будут накручиваться вот такие вот муфточки от кафуса заметим Заметим, что резьба у них идет левая, но закручивается. Вот сюда резьба идет стандартная правая, поэтому в этом плане тут, что я советую, не сходить с ума. Много подмотки сюда не мотать, иначе он начнет у вас здесь прокручиваться. Вот в этом плане может быть проблема. В нижнюю часть также вкручатся вот эти вот все муфточки после этого после этого мы полностью устанавливаем радиатор и уже по месту оцентровав его ровно на тот уровне который нам нужен мы затем соединяем это отдельно трубой Но схему установки я в принципе вам рассказал как именно устанавливаю это я каждый по сути может изгоряться как угодно по сути ничего тут сложного там и страшного нет устанавливается труба радиатор отопления довольно таки ну, несложно. сложно и тут вся сложность состоит из того когда в принципе вы начинаете это все демонтировать приходится отрезать старую трубу. Там видите, что труба заржавела, Ржа... Там бывает того, что после э, обрезания старой, например, резьбы, да? Кстати, да. Маленький нюанс. Вдруг, вот в этом плане, да, самое сложное состоит не как подвесить сам радиатор, а как установить вот эти самые отличные экраны. Дело в том, что э, если вы когда-то начинаете устанавливать сами радиатор. Да, вы должны понимать, что если у вас здесь, грубо говоря, вы решили просто открутить старый радиатор железный от места и на эту же резьбу накрутить. В этом плане ну, накрутить отсечной кран не советую. Всегда обрезайте максимально, смотрите толщину стенки самого, самой трубы смотрите состояние. Если толщина стенки где-то там уже проржавела до такой степени, что она тонкая, обрезайте до тех пор, пока вы не увидите, что стенка нормальная. Потому что бывают трубы конкретно ржавые и они уже под замену. И вместо того, чтобы что-то делать, просто всю магистраль по-хорошему до самих стояков бывает нужно менять. Поэтому это то же самое имейте в виду. Новая свежая резьба должна быть накручена на новую свежую резьбу должен быть накручен отсечной кран и тогда вы точно обезопасите себя что у вас там что-то случится, потечет, не потечет проблем с этим не будет. Также по поводу радиаторов самого да? некоторые вешают их очень низко я в этом плане никогда не советую Хоть и говорят там, холодный воздух поднимается снизу, даепс туда, в детский сад. Радиатор отопления, он, блин, он, у него и так теплодача высокая, ему не надо висеть возле пола. И ни в коем случае не надо его вешать слишком низко. Почему? У вас в этом месте, по-хорошему, должен быть плинтус. Плинтус высотой может быть очень разный. Так как у меня Сталинка, у меня может плинтус быть и 70 в высоту. И 75 в высоту. А так как у меня здесь еще будет потом пол меняться, то есть как бы это все добро, мне радиатор будет мешать, конкретно мешать. Никогда нельзя делать это очень низко, потому что там в любом случае ну, будет проходить плинтус. И в любом случае пол поднимется в среднем еще где-то сантиметра, ну, минимум на 2. Минимум на 2, может, на 2,5. Поэтому тогда мы, грубо говоря, выйдем на... Где-то 12-11 сантиметров высота будет от пола. Поэтому никогда низко радиаторы не вешайте. Это капец как неудобно. Даже тогда, когда вы стелите простой линолеум. Просто настелить у вас не получится. Вы начнете туда запихивать его с горем пополам. Поэтому будет полная жопа. Так, ну что, вот у нас что получилось. Гофрированная трубой Full соединили. Вот они, муфта здесь, а папа здесь, а мама. Потому что здесь у нас выход идет под резьбу. Ну и все. Вот таким вот образом все соединяется. И прекрасно радиатор вот таким вот образом висит. В принципе симпатично, аккуратно. Ничего лишнего нету. Ну я надеюсь, видео было кому-то полезным. Всегда, всегда радиаторы нужно устанавливать до отопительного сезона. Ты меня понял? Почему? Во-первых, э, при отопительном сезоне отключить вам воду это будет очень даже проблемно, потому что очень много заявок именно тогда, когда людям дают отопление, начинается многих порыв трубы, у многих начинается где-то что-то там. Ну, короче говоря, не до вас будет, когда дадут отопление, всегда э, замену отоп, тр, радиаторов отопления делайте заранее. Наперед. потому что когда пока отопление не дали любой сантехник спокойно вам сможет перейти переделать вам хотя бы те же самые установить отсечные краны до того момента когда дадут отопление поэтому всегда имейте это в виду. делать нужно отопление заранее а не декабрь месяц когда уже морозы 40 градусов 35 и вы начинаете просыпаться все звонят мне нужно поменять радиатор вы что думаете вами здесь будут нянчиться и истребитель мне в ангар. Всегда делайте все наперед и будет вам счастье. Я надеюсь кому-то видео было полезно. Надеюсь вы подпишитесь на мой канал, нажмете на этот гребаный колокольчик, включите все уведомления, поставите лаз и поделитесь этим видео с друзьями. Если вдруг вы действительно решили вдруг стать сантехником и сами самостоятельно Бегать устанавливать радиаторы. Делайте это качественно и грамотно. Если вдруг этого не умеете, обязательно просмотрите все видео по установке. Посмотрите все нюансы, все мелочи. Потому что если вы вдруг где-то что-то пролетите, когда <связано> у вашего заказчика прорвет трубу, где-то что-то где-то вы соединяли, блин, ну это будет ляжет на ваши плечи. Вот такая вот беда. Поэтому всегда старайтесь делать качественно, как для себя. Всегда. Всем спасибо за просмотр. А также отдельное спасибо за просмотр за моим подписчикам. И всем пока. Кстати, удачи в отопительном сезоне. Надеюсь, у вас все будет прекрасно.